<связываю> я дотизюр. <связываю> Такая. А, а, а зачем? Он... <связываю> а, он исчез. Он у меня исчез. Кто? <связываю> труп? Да. <связываю> <связываю> а я смотрю на нее. Nice. Ну потому что я отошел. Отошел. Да-да-да. <связываю> вот, вот, вот эта картина чисто, вот тут так хорошо подобрана текстура и освещение, понимаешь? Чисто мой нож блестит в темноте и все. Не включай фонарик. Чисто не включай фонарик. Не включай фонарик. Пойдем. Козел. Что подозрительно велосипедный не тронутый стоит. Ну да. А кому он нужен в 2К17? Стой. Ну а что ты дальше посмотрел? Потом посмотрим. Там никого, стоп, давай. А, нет. Бля, не да тот mean? же фот. Как будто здесь происходить, так Ты тоже Джейд? она как зубы может... мы не to... uh, maybe... hmm. Что-то подозрительное, значит, сюжет весь подозрительный С каких пор там появился замок? Эй. Он что, с нами пойдет? Пойду еще и безопасная я... зона. Ух ты. Я ж сказал, я буду вашим проводником. А ч, как? Сейчас. Yes. Ебать, их тут толпа. Подожди. Не смотри без меня. Я стою там, где ты, алло. Подожди, я люблю the... О, давуд. Так я ж тебе говорю, этот здесь. There isn't so far here. Well, well. Small world. Tawood, we need to talk about your situation. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These guys are pretty serious about following their procedures. This isn't fair to Salma. Salma and me are done. That's not the point. <laughs> so what is? You got something in mind? I've still got a gun, you know. Crane, we've got the rule. Второй Чувак, у нас, блядь, куча винтовок, чистоки полоши блядь, кукли и прочее говно. Надо назвать на твой пистолет, там ничего нет. Он так еще отвернулся, типа. Ты чё, а винтовку зашпали, типа, ему this, one, but... а ему нахать? стрелка. Ну, пошли. Идем. А, да выключи фонарик. Светло. Нет. Yeah. О, слышь, тут что-то видно. Mm. Oh, О, лжамбики бегают. Понял. Сомневаюсь, что они материальные. Mm, тут еще один. Блин. Тут чел бросил. О, глянь, пистолет. Лол. Полный комплект пистолетных патронов и пистолет. Найс. Nice. Я взял. Так он живой? Он живой или нет? Он исчез. Что? У меня просто чувак этот исчез, понимаешь? У меня живой лежит. Бервис. Я нам туда. Воу, я тоже взял одну сейчас Под землю провалился. Пойдем, что, пойдем. Вверх или вниз? Вниз. Мы Вода капает. <breathing HU> <yönIVE> а чего эти лампы работают? От электричества, наверное. Mm От Откуда ты мне скажи? Из розетки. Блин, <рос� controllbits> <juicer> <listen to> <undức> музыка какая-то стремная. Опять этот кинжал. Музыка очень стрмная. Блин, Вот тут вода капает, на экран застилает великолепная Этот Провод уходит в, в кучу мусора. А ну да. Ой, зомбика. Ну, тогда же говорили. Бейс. Ну да. Наверное, отсюда. Ну, он у меня, короче, куда-то улетел на... Оба. Бог... Я улетел в кармасик. Ой, ч ⁇ мне тебя побежал? Я улетел в кармасик. <смех> ты тут собрал. Капец, ты опять, кар... ты, короче, ты, короче, ты, ты, как я сейчас расселячила. Даже... На ста карте нету. Вау, здесь что-то будет. Подожди меня, подожди меня. Какой-то лабиринт. Так ешьте, говорю. Да, здесь было еще одна засада. Нет. Здесь шмотки. Зачки. Здесь шки. Какой-то склад какой-то типа типа какой-то странный сундук а, на случай, вайны, типа. ну значит сектор нормально так же тут тут можно ну, да. что не так как мы привыкли сундуком много мне, нравится это. мне уже нравится всякие. сектор нормально картины всякие ну да это типа в этой складной да? где то что я не пишу ничего. Бечевка. все какое-то беспонтовое, ни одного оружия да, нам уже этого оружия <свят> <свят> ну ну да <свят> открываю металь, там таких полицейских хинтовых дохереща а что это... здесь? мы что пришли? опа, Походу. чисто Люби, смотри, как-то это отобьем. чуваки Райса, стой надо их это так, смотри, Бить. видишь чувака в противогазе? ага так, он твой, я беру чувака в шляпе раз, Давай, три, два, два три один. А, он не умер? Спасибо. Он умер, это еще один. ты копи? здесь. Что происходит? Я, я еле выжил. Надеюсь ты цел. <связь> Ох, это? God, это I'm Keep your fingers crossed for me. <связь> Держи за меня кулаки, пальцы скрести за меня, что называется. Долг. О, вот так, что на Слышь, ты, ты, ты, это что Типа Скорпион. Что что это. О, да, было, так, печенье. <связь> О, домашние припасы, nice. Пошли. Хотя сейчас я еще патронов я подберу, чуть красивый сус. Да, да. Картины нет. Да, да, да. Вот. Ничего себе. Прикольно. Они такие HD-шные. Кстати, <смех> тут куда-то можно пройти еще. Ну это вокруг Там, В общем, чё? Тут... Нет, нет, а? нет. ладно, пойдем, куда ч дальше? Так, Зачем наш... могут быть засады? Наверху что-то будет, что-то там... Да. Потому что это лестница. Да не, лестница нормальная. Ого, какая дверь, подожди. Покинуть здание. бэн бэйн, бэйн, бэйн! Батя вышел. Save Старый my ass. город. Сейберз мой <laughs> Спасители моей задницы. Вау, вау, вау, вау, вау, мы в новой зоне. вах. Сектор. Нуль на барабане. Сектор, крыш на барабане. Красиво. А oh, вот мужик какой-то стоял в нижнем углу. Да-да-да. И прямо он на крышах ходит, чуваки. Джейд, это Крейн. ну все. К местным, ну Стан прям. А, зомби на кресле. Я ж тебе говорю. Крейн, слышать от тебя. Что я могу тебе Я сейчас твоем Где Вот те, вот, вот, <сёк> вот, вот, вот, вот, вот, две башни вот, вот там. Бух. Посмотри, я в позади нас. Есть. А Cam, can, can yes, yes, так, so. Sector Zero is Jade with you? No, um, he, she she sure. You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? доктор. to find Jade and recover Zero's research. Посмотри, какая карта большая. это короче город, просто город небольшой такой. И окрестности города тоже доступны для исследования. Короче, знаешь, что я хочу сейчас сделать? Нет. Сейчас я хочу спуститься к классической машинам но надо посмотреть, что там на стене было налетнуто. Что за звуки? Ты превращался в зомби? Да-да-да. Опа, тихо, тихо. Давай. Наломаю. меня спалил? Быстро. быстро. Он меня спалил. Он меня спалил. Слева от меня, слева от меня. Стреляю, Блин, реально очень трудно. Убейся, что справа от меня, справа от меня. <связь> еще справа. Да найдись ты уже, блин. Ищи, ищи. А. Они бегут. Блин, оказалось именно в самом центре, короче. Там где да, я там, не проверял. Блин, смертельных... Ух ты, смертельный хапеш. 430 урона. Неплохо, это я подберу. Все же больше 400 я подбираю. Что, на точку? Иди сюда. Me, okay? Что там? Там бандиты Райса и груз. Ну, пойдем. <скрит> где ты -то их только видишь? Так ты тут б... еще. Так давай стрелять в них. Вот тут баллончик я имею. Ну да, надо их приванить. Как? О, зомби! И, Лола они их едят. О, смотри, спинка вот. Хорош. Тих-тих-тих. О, они заспавнили скромку. Кто? Райс, а солдаты не было низко ли появились воу кто есть домбик а -а -а -а -а. <рекл> <да>, популяр <реклама> <реклама> это типа их не грузы понял я разных опять аж да это а -а -а. вещи, они по-другому помечены взлом поди пойкрой меня Справа от меня у нас. Нашел. Нет, чуть-чуть еще нужно повернуть. Э -э, ну поворачивать взял. Блин, а. куда надо повернуть? Сюда что ли? Да, вот. О, блин, из-за огня такие уходят. Из... Что? Из... из огня выходят. Все, давайте поставил свою Надо бывает так, а где там эти метки стоят? Справа от нас как первый контейнер, вон наверху. Ой-ой-ой, стой. Чтобы нас здесь ничего не будет, чтобы идти дальше. Да-да-да. Тут эти плевальщики надо их. вай еще один Не долетает что ли? О, найс. Nice. Лол, что? А, взрывучий пахнет! Я не попал по нему Да попал, попал. Ой -ой. <свист> да боже, какой он живучий. Мне за него чудо опыта не дали. Да, ну да. Похиль, похиль меня, похиль меня. На 6 теплечек осталось. Похиль меня. На е, на F на ф. Где-то есть, стой. Сейчас. Вау, oh, полегче. Вау, что там? Здесь что есть? Я просто прохожу сзади, шею сворачиваю, и все. Ой. Вот их сдинались. О, не надели, не надели. Ой, надо их прям, надо их прыгать, попробовать, ладно сделать с ним? Притащить. В смысле? Вот А, да, да. а чё, не получается? Не получается, что Ох, Здесь нихера, если его пополам разрезал. Ага. Не, ну днем как-то. как-то не тот. Сундуки, я хотел бы. Пустые будут. Так это ночь, только светает просто. А сколько времени. 6 утра, какая ночь? Крас, как наоборот, уже посветало Тихо-тихо-тихо, они сейчас встанут, сейчас станут. Я этого. Ладно, я <связь> это... Ну блин... Ты... Там сливальщик... А, нет, там этот разрушитель... Слушай, что там? А, он там... Ебать! Нифига... Он, да, он через верх кину? Он через забор кидает... Да а, на запрыг... <связь> не это нельзя запрыгнуть... А, я не успел состязание создать... Там два что ли? Только надо убегать сразу. Опять эти уроды. Там баллон слева я видел. Вай вай вай. Баллон у меня. Ну в смысле. Рядом со мной только не стреляй. Там еще плевальщик. Наплевать на него. Да. В стене застряла. А вот он. Куда куда ты? я его убил, но я не нанес ему ни единицу урона, что? Вау, полях. Вау! Right. Oh! В смысле? В смысле? Что такое? Как он это ранен, а вы ч ⁇ издеваете? На, не передавай Тихо, сзади зомбик. Где он? Я хочу его тоже. Я промахнулся. Да, я его раз пополам на что Бежать, руки. Ты давай лутать. Давай. Что ты все взрываешь, сука, маньяк страны? Бум, бум, бич. Бум, бум, бум, бум. плодос свидание. А труба закрыта на замок? Крейн когда ты, ты еще вот это по радио своему? Так, а куда дальше? Видишь, на замке. А, вот Наши старые, добрые, желтые полосы. Которые мы так любим. А -а -а. Вспоминается мост. Помнишь наш мост, где мы лазили, кстати. Это, да. было экстр... да. это была экстремальная херня. А тут так вот это, мелочи. если да, а, слушай, тут зомби. Интересно? Тут пачка вот зомби. Они живые, ну конечно. <с Players> oh, пополам разрезал кек. просто пополам, да, полежите. Где? Что это? Кто пополам? зомбик губ... зомби вот это. У меня он целый. Или это пополам? А, это он, поп... это, он <смех> <пополам>. <смех> это ты его так отрезал. Вот здесь. бывает. Здесь это есть. Где Лестница. А, тут можно залезть. Yes. О, что-то прогрузилось. Что-то прогрузилось в смысле сейф? С -с -с -с сейф <смех> зона. А, а здесь. А, здесь нормально, череп такой лежит. А здесь по полкам. по Не, надо кидать его. Тихо, тихо, тихо, ч-ч-ч. Что Зачем? Чё? Я не понял. Здесь почему-то не вылезает. Нет, ну как? А я об этом. Вот это. Не, не, не, не понятно. Так, смотрим, как это что вообще выглядит. Так, мы заперты на этой площадке получается. Ну по логике только вот эти штуки. Да, но. А? Как? Что? Просто пробел, пробел, пробел. Сюда работала. Nice. Так, <связь> ну да. дальше. Дальше куда? <связь> Окей, ок, я. <связь> понятно. Полет нормально. Я поставил. Да, на ту сначала залезть. 3 секунды полет. А, да-да-да, на ту сначала залезть. 80 очков немного, в принципе. Это тебе не 20 А, тысяч. где ты? Где ты? Где ты есть? Я? В, в том мире. <связь> <связь> <связь> Нет, в смысле. А, я а, вот. Да, здесь. Ну, я же сказал Сыфзан. А время... Ты уже Да. А, да, так, так, так, так, так <сёк> Чирик, ого, фига, целых через две перепрыгивают. О, нежели. А! Что?! Um, не понял... Я Где даже не понял... Uh, а, здесь есть... А <сёк> Боже мой, я Ты залез, не а не там не просто... Лестница была, я вниз. Прыгну. Там лестница была, да. да да Не, ну он справа. О боже мой. Да, я понял. Как высоко, боже. Да блин, мы не такие которые лазили с тобой в этой игре. Да нет, Они бомбежку уже! Они уже самолеты А нам не надо ссылать. Так, и что делать. Нам не надо сюда, нам, а, нам не нужно было. Ну флаг забрали, по крайней мере. Точно, нам же нам показывает. Надо было скрин сделать, ну ладно. Да ну потом еще успе. Четко, четко. О, это самолеты летят литовете, шумит. Так, иди этот ваш усилитель. С другой стороны, ну-ну да. Да. Так, так, так. Сюжать, сюжать. Что это дожди? Что это было? Это что? Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Just. Нормально Они поверили рандомному человеку по рации Да, да, да, да, да Сраные поверили какому-то чуваку, который по рации сказал поверили какому-то чуваку, который по сказал Это ты? ты? Я не кто We're best off just to move past that. All Aha, I need to no do that. is to bring Dr. Zara's research with you. You have a nice, safe job. helicopter oh, to extract. It. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh, my God. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research, <coughs> and <coughs> everything you know will be, be, be fine. You want the, to the, you know the, the research? Uh -huh. Just fucking wait for my signal. <связь> Неужели мы, мы согласились? <связь> The yeah. mm. А мы здесь спустимся, кстати. Ну да. по Ну да. А не не не, подожди подожди. У нас еще вот есть. А это нам не нужно. Либо в ту, либо в эту стопу. Не, ну О, налево нам нафиг не направо. нужно. Нам нужно вот вправо. Да. Вот сюда уже. Вот. Это... поехали. Что? Сюжет еще не кончился. Молодец. Это новые квесты. Так, а сколько у нас сюжета? 81%. Nice. Было 80, стало 8. Блин, что ж у него за руки там, ерман? Фак, ну, А, блин. Я обожаю, как он перед падением всегда успевает войти этим руки сложить о, войти о, в воду топор но ну, охренли Ой, здесь здесь пугу какие они крупные все уже никого нет на промазал так, ой там громила что -то? или это они так езжат все, они трупы. От моего опора, никто не переживет. <связь> так, черт. Ой, здесь сундуков полно где-то. Назовывая трупа. А это труба. Молодцы, разводные ключи. Стой, свисты. Ч там что-то? Там грани Что ты делаешь? <связь> Я открою сундук. Состязание, состязание. Давай. Успел. Ой-ой-ой. Понимай да быстрее, быстрее, так? быстрее, он к тебе идет. Да, ничего страшного. Да, ничего страшного. Ладно, да. у меня что-то есть? А есть 20 урона наносит, кстати, туда в прыжке. Так, береги. Да я же отскочил. Ладно. А ему похуй. Да боже, почему я промазал? Как же еще погромки? куда ты меня отбил за за за за за сука как же он так быстро бьет он же еще а он же их хорет и он их вызывает я жить хочу ты не взорвался да нет он сам по себе бомбу поднял тебе плохо там Нет. мне в лицо прилетело за да твою юрию. Все, я его. Убью. Мы ж далеко. Мы далеко. Да, убью, конечно. Какой вау, полезнич. Ой, а что, Слушай, а что, блин, не успел, я уже похилился. Ладно. Туда? Так, там далеко идти, далеко. Сигарета, мы далеко убьем, так вот туда. А нам туда идти? Вот сюда, вот сюда. Да, да, да. Так тут хоть этих заживнов не будет там называются mm -hmm. по официальному -то. налево страшная музычка, страшная музычка. ой там это слышишь кто подожди отойди отойди не хочу чтобы запускалось событие что это что там подожди дай дай дай дай дай дай дай дай дай это же бегуны эти, Так, в конце называется? тут проход. Вот. Пошли посмотрим, Но... мне причем интересно, что это, это что, там. Это которые, блин. Ну, а, их здесь гнездо получается. Подходи, не, подходи. А, а чё... Подходи ко ну, мне а, почему? а, мы просто посмотрим. Или откроем дверь, а -а -а. твою просто. Да, ну, прям там, я не верю, что это... вы такие что сильные дверь не можете открыть. Стоп, нас смотри, нас а... они а... разрывают на куски одним ударом. Да ты не постреляешь. Это ж это Твою мать! Здесь еще один! Убегаем, убегаем, нахер отсюда! Побежали, побежали просто беги побежали, побежали. отсюда, просто беги! Твою мать! Тяжело, Посмотрите, его очень тяжело убить. Ой, вот, побежи вы... дивизию! Короче, вот в чем прикол, Владос, вот в чем прикол. Я останавливаюсь. Их, их тут просто толпы. Это, оглядывайся, оглядывайся через яйшку. А, через что? Через какую-то кнопку, я не помню. Какую? Через и. Какую и блин? Русскую! А, ну говоришь, блин, уточняй, фига. Ааа! Поебать, я застрял! Я могу помочь! Помочь? Все, они отстали. Может и стреляем их А патронов нету. Да. О, ачивку можно зарабатывать, слепящий свет. В смысле? А, да. Кстати, они здесь, они здесь тебя не видят, то есть мы все в зоне, кстати, сейчас с тобой. О, а -а -а. Мне еще 5 осталось. Мне тоже. А, да, да. Блин, были бы патроны, можно было... Слышь, у меня ружье есть. У меня же ружье есть, и патронов к нему гора. Ну. Походу сейчас я вкачаю... Ле... Ой, третий уровень легенды. Так, да, где а там мое ружье? У меня, кстати, чуть не осталось. Подожди. Да, это... А у тебя патроны есть, сука. Бум, сука. Отсыпь мне чуть-чуть. Патронов отсыпать тебе. У меня буквально вообще. Помнишь, ты говорил про чувака, который нашел типа, где качать силу? Вот где надо качать силу. Так что-то они не умирают. Патроны есть. что они не умирают. у меня есть что-нибудь У меня патронов А, 17 патронов у меня осталось. У меня лук! Лук у тебя есть. Что ты будешь луками делать? Так, Газ, О -о -о. Ты бы видел, как это выглядит со стороны? Подожди, как. Они. по Я убиваю, вон, Смотри! А, меня в голову, попал и он Винал? Стой, стой, стой, смотри. Смотри. Да стой, не убивай, подожди! Да подожди ты не Да ничего, я не в него да? стреляю, Бриссы! <свист> я в него стреляю. Не, он теперь двигается. Я его хотел с одного выстрела убить. Что, теперь я в него хрен попадаю. Да убивайте его уже. Кстати, у меня чуть не осталось. Куда ты? Кто, что? Вот, 32, застреливай. <свист> <свист> <свист> что? А, нет, не убью. Они не знают откуда я стреляю в лавши, а? Вообще да тебя кидается. на них тебе кидаются. Да я вижу, вижу. Лодос, ну, я тебя, тебя спасу. Одни во бро... броня, короче, всякие... Ну так они, у них же бронежилеты, что ты хотел? Бронежилет луком прострелить? Ну да? Да дай их с ружья завалю, да и все. А, и их ты в четверо. Это ты его наполопалам разбуд разрубил. Да. Жестоко. Вторым. Очень жестоко, я тебе скажу головы батрова забирай свои стрелы ты, да ну да 14 так я, я пожалуй, возьму постреляю но вот ехать тут все так новая текстура пи пи пи пи пип. пи Варюма, пи то я не подумал. Как нам туда войти? нам, нам туда не нужно входить? Дверь была входа? Вручную. В какую дверь? А. Стоп. А, туда? Тих-тих-тих, вот там. Ч -ч -ч -ч. Спи. Спокойно. Ты стучишь или там Старом, что это стучишь? Это фейерверки на улице ты У нас на улице фейерверки А, да, кстати Ты что, глобанулишь, что а -а -а -а -а, Так что нам открыть нужно? Нам ключ нужно найти Здесь наверх можно залезть <с Picture> А, да, кстати, мы Нет, ]私. да, можно Здесь крыса дох. Ты мог съесть? Да нет. Твою мать испугался. Я испугался. Nice. <laughs> nice. Ты сам высветил, сам испугался. Найс! Ты это видел? А я его руки расставил. Хиеть. Он такой... такой вскакивает и ему прямо в голову такой бат! <смех> <смех> <смех> Страшно было. Он ну, даст дверь? Нет, не открывай ничего, Просто... подожди. Открывай дверь? Подожди, здесь видишь компьютер. Да <просить> вс, здесь больше ничего нельзя делать. Unlock it. Открывай, дыр. Пошли. кто должен нас? Добраться до команды. А, может открыли дверку? Здесь что-то будет сейчас. О -о -о. Ну, ученые только какие-то летели качки. Блядь, так они мутировали, блин. В качков. Чувак, Ты если что? бы они мутировали, это были бы разрушители. Мучие. Ну они были. А здесь аптечка, они? Можно? Вай. Там Были. Надо зайти. Один. Ой. Ты слышал, это был загромило. Ну да. Ты на кушечку то да, посмотри. Что <соспорядок> есть? Ага. Okay, Is to the right. Everything went Что, monster. Что здесь я прослушал? Когда умер его брат, то сошел с ума. Это, это тебе аудиоверсия. Поздно. Аудиоверсия, аудиоверсия. Подумай, которая воспроизводится в формате JPEG. Понял, да? Че Четко. Четко. Что те двое делают? мы да здесь были уже. Не right, uh, О, неправильный перевод, неправильный перевод. Сейчас, что было. Я ж не думал, что они прям заработаются. Я думал, они дырочка будет там Так тут что-то сейчас что-то. А, не простреливался, Не, вот это Так а как нам не А, наверное, нам типа я открыли. Да, я уже сказал. Сера и оперативные великолепные что... извините но единственный способ, через ведут в комнату, reach the hallway and then the generators. Че то как-то сложно. Чё? Найс! Nice. Там типа зомбик такой. Рим. Что... <связывая> Стой! Б! А yeah! чё ты дверь с собой не нашёл? Ну, ты же за собой не нашёл, ты по своей не нашёл. Неееее, <связывая> нет. нет, нет. Ядре тебе точно, я короче тремя выстрелами три головы снял. <связывая> На одном человеке. <связываем> Что okay. а что нам искать? надо искать на ключик, Вентиляйшн? Ситюейшн? Ой, как темно без фонариков. Ну как было логично. Тебе ничто не напоминает эти трубы? Не Особенно их цвет. Портал. Как бы намек? Нет. Жесткий намек. На Украину. А, ты Газ. Понял? Тут противогаз лежит. А, это фонарик. Но знаешь, он бы нам пригодился здесь. Противогаз? Газ? Ого. А, так, ну ч. Там баллончик я вижу. Поставили. Найс. Nice. все таки задел меня. Более. Сейчас бы упасть. Найдите дорогу машины. Отсек. Типа... Туда? А дверь заходится, короче. Найс. Nice. Да. Найс. Nice. Nice. Mm, как же надо туда забраться? Давайте поможем Даше найти Вихо. Давай Вон, я вижу там что-то Там я вижу дверь И все Ты понял? Что? Твою мать, там вентиляция Я кнопочку нажал и груз опустил Где? На грузоподъемники Прикинь так, куда надо идти? Ты сюда пошел, вентиль что ли? Ой, Тма, здесь баллон. И там баллон. Был. Но я боюсь, что это взрывать. Ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе, выживай. Что мы делаем? Я Нет, ты что делаешь? Идем дальше о том, что мы крились. Согласен. Так, теперь нужно опять нажать кнопочку. Технологии. Подожди, еще облатали? Там грамила, мне кажется. Мне кажется, там где-то грамила. Ну да, как бы стало. Здрасте слева выскочил, я подумал, у меня левая рука появилась а у тебя и раньше не было ну в смысле стрелять в двух рук, блин, ну он такой идёт, как будто ему так, который нравится такой, кто его знает? типа, знаешь, со школы домой идет. ну ты придумал, конечно наоборот, в такой, опять в школу пожалуй, я умру питбуль кто из нас так. его убил? Activation... Типа надо будет в случае отхода Я Пошли, у меня мало уже осталось В случае нам туда идти надо Генераторы. Generator GENERATORY? Это прям как в Слендере, твою мать! Мы какие-то механики, блин. А этот не запустился. Что здесь? Монитор, компьютер, лай. Настя, типа. Вс уже, вс, уже. Сейчас троисы, ловушка. Стоп, давай. Давай, давай. Ловушка? А троиса? Ну давай чехнем. Здрасьте. Стоп, потом он там сидит за.. за этой... А, может, готов к трогать? Какой Раис, блин? Он как-то странный, он странный. Он мне не нравится. Он что-то видит, что с ним сделал там. Сейчас себя в курсе будет. Я же говорил, он странный. Да это ж тут все странное, это же ДЛ. Ну, мы чисто, чисто, гипотетически рассуждаем. Куда находим? Все? Ну-ка, давай. Что мы его... Уау. Он здесь нажал, а hey, там показалось. Вау, ты видел, все меняется на Слайдшоу запустили. Я Я же I'll be in touch Нет, ну, ты чё, что ли? Нет, и чё, сейчас мы... Свяжитесь с ВГМ, как давно мы не видели эту фразу mm -hmm. а подожди, а чё вы последний раз говорили? Идите на типа... Не-не-не, а потом, типа, я свяжусь с вами, когда что? Я сам решу, когда с вами связаться с А, тем, вот, того. да да mm -hmm. Нам на эту е... башню поддаваться, вы серьезно? Да, дебил, ты не верю. Стоп, это не та башня, где мы формили оба. Да. Да. Нет! А, они плюются, Ты упал? Да ты что? Вот бой. Надо было поспать. Так не Я пока морозит. Не а -а -а. неинтересно, сожду. А как, как, а как твою залезть тогда? <связь> Каким образом мы вообще должны были сюда забраться? <связь> чертеж электрошок. Найс. Ну важно, нажми до кнопку, блин. Тут чертеж. Эй, Трой, я give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. Я лучше, чем вы. I'll meet you later, Трой. It's Crane. Oh. Do you copy? О, синий, синий, это Трой. You can hear me, can you not? Right. Where are you? Exactly where I should be atop my own tower. Of course, mine is not... As a to chaos, nice. To entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For, for I'll fucking kill you. I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. What is it you Americans are so fond of saying? You know what, forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, no, no, no. I won't be going to hell. I will be leaving Я you see. I have made a deal with our GRE brothers. Using your very own communicator, no less. Yum, yum. Of of course, you you what yeah, you again. и меня, сейчас надо возвращаться в трущобы, да? Да 20... Какого... Какого здания? Ну да, совершенно. Нашего стартового здания ну, там вот, где я навернулся надо. Не, поди. Ты это видел? Да. Блин, почти качнул уровень. Ласт уровень, блин. Сейчас качнешь. Знаешь, она электрическая? Да, я что, я хочу. Постараюсь, давай, я хочу специально скрить. Сколько урона у нас у О, я тебе этого сильного зомби не дала. О, посмотри на это, красиво. Ты дурак лишь что-то? Шут. Сейчас бы от стены, которая 2 метра высоту, отскакивать. Как ты туда залез? О, вы, про вы переходите к заключительной части игры. Да часть проходит в одиночном режиме, и вы не можете вернуться в другие локации. Вы сможете вернуться к завесению храна после завершения игры за выздоровейски по своему Подожди, как ты залез? Чувак. Как ты туда залез? В смысле? Просто кошкой притянулся к автобусу. Какого автобуса? Чувак, там ворота без этой, без этой. Ты о чем? Чего? В смысле? Ты, лакеришь, Ты Посмотри, Ой, что пишет, когда на нажимаешь. Ну, зона одиночной игры. Пипец. Ну, познай. А, а да. то есть сейчас, если мы будем с кем-то драться, то мы будем одни? Да. да. Ну, ок, черт, готовимся. Да этому тут. Что, тут ой, на. Оо, ясно. Вовремя, вовремя. О, покидать сам, найс. Nice. Так, так, ой, нихера не... сложно. Сложно. Я жду здесь страшно не будет, ничего. Ну ну да. Ты вниз пойдешь? Нет. Вниз ничего нет. Короче, тут чисто без лута, короче, какого нафиг лута. я ужал винтовку. Так, наверх. О, все, пришли, плантился. бой Да. Да? Нет, у меня нет. Так и я пришел. А, а войти надо. О, черт, Лол, они все зови... Я пришел Вау. Че? Что за Почему они все зовут? Я знал, что ты... Ну, стоишь. Вот ну, то есть, что дальше? There, the что делать дальше? Убегать. Вали, это то, что ты говоришь. А вот. Че просто бежать не стрелять им даже? Фига. А у них бушки взрываются, понятно? Че? У моих бушки взрывались сейчас. Понимаешь как-то да? <сёк> Че там вообще хардкор? Типа того. А дальше? Куда дальше блин? Там все понятно, идея. Понятно. Ничего не понятно. <сёк> четвертый там? нужно очень быстро переключиться на этот на ультрафиолет да куда там бежать то бежать перепрыгивание зомби очень спасает да, но куда бежать? а, вот он нет, нет, куда бежать? Куда бежать? Только? Туда. Понятно. Ну, блин, где именно а ты давай. застрял? Я, я уже просто, знаешь, у меня тут такой остается. Ладно, сейчас разберемся. Ну, когда бежишь, короче, и бежишь. Хорошо, бежишь. Я чуть не упал. Ох, блин. ты тут такой пиздец. Этот, этот Раис просто там просто пиздец. А как? ты такой заплывай? подстроил? Куда? Да на стену, наверно. На какую стену, блин? Ты о чем вообще? Да, о, я не устаю, лол. Ну что ты не филишься? Куда бежать, мать твою? Лол, они все падают что ли, да? Да, они все упали. Чё там у Я вообще. Где ты за тормозомается? я в кишки. Тебе нужно сказать? А вот все нормально, все Настя, ты понял? Так где здесь этот дитеранж? А, я Короче, я далеко okay. дальше прошел. Okay. О боже, это та самая арена, на которой мы сражались. Oh, с гранатами то меня стрелил, понимаешь? Да иди ж ты мой. Ах, ты, прыгай, ты Я устал. Ты серьезно? Ты, Вол, тут нельзя устать, вроде как. Да не, не, не. Я бежал, бежал, бежал, бежал, бежал, бежал. Все нормально. Ой, Найс. Nice. Короче, мой Найс, nice. это вообще все Найс. Nice. Чисто. Райс кто забыл об этом. Спасибо, Райс. Такой, такой няшкий. О боже, что он сейчас сделает? Он вот серьезно, серьезно что ли? Вау, wow, не что? Короче, я беру руки винтовку, жалко патронов на ну, wow. то. Воу. Okay. Вау! Блин, нужно пробиваться из этих всех зомби. Такая толпища <связывая> да не, это не так. <связывая> Все на бесит, пиздец. Давай, давай, скорее, чтоб я тебя. Что? Сейчас он застрянет, хит, да? Не, ну не, нет. Не. Просто на выходе толпа зомби. А, то есть она завтра стоит. То есть. А, где? У меня никого нет. А, <связывая> вон. Себе. Да, никого. нахожусь на этом. Я нахожусь на этом. Я нахожусь Я Я на Я он наверх? Ещё и вы можете вернуться Блин, ну музыка, э, музыка, конечно жесткая <связь> Голыми руками объем <связь> Оба, на два этажа Ой! Они реально за меня. Я тупой. Вот тут че еще где-то это сидит. Ливальщиц. Акака, копика. Мы с тобой почти дорейно проходим, кстати. Я, я тоже привальщика слышу. Yes. Это как, по старинке, по стенам. Да. <have been> <touch> а потом по лесенке Ловится. Один там лифт, получится. ой, здесь взрываются. Ой, Там взрываются. Я, типа напугать нас хотел. Ну ну да. Кажется, больно ударился Крейн. Реально с тобой до времена проходим. Я ли Не надо нам больше мучений Так. Высоковато, конечно. Нам еще сейчас надо прыгать обратно на первый корпус Так там же этажи подорван. Да они всего два этажа заменили. Стоп, ну, он сейчас такой... в кран небось, да? Там зомбик сайт. Да, Там я, зомби я зомби его зомби. уже пнул. Nice, это, это же харан! Да. This из харан! Короче, пока сейчас не к рану будет падать. Like... Блин, он с гранатомета в кран стрельнул. Отбедрило. А, а куда бежать? -то? Прямо! Ты типа, процепляться надо, да? Твою мать! Я не успел. Фига он так резко обрушился. Да, но ну, хера не резко. Я уже на здании вешу. Not... Я ещ no не заплю. Yes. Я просто не, не, не свеген. Оп. Он такой диск кидает и нож у меня. В смысле? Так я F нажал. А, то есть так должно быть. Крассцены. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то происходит. I что-то происходит. то Тысячи, тысячи, быстро происходит? тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, я тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи, я умер right Я thing уже thing третий раз умер да? Сулейман, yeah. C, какой Сея? Чего Сея, почему Да блин, ты серьезно? Да, я, я нажимаю, но она не, не, не успевает защитывать right да, Сулейман, yeah. Yeah. он же однорукий, его сложнее использовать. Да, вот, ну блин, мы-то... Полноценный. Да, во во опять ну, Да, боже! Какого хрена? Да, заново, это пипец. Сел и сидит Подожди, не свалили. А, вы не что страдание. уже заучиваем эти кнопки, блин, только так проходим. Давай. Да, давай. ножом, хорошо, я же его наткнул в живот угу. Дело такой... Докажи, кто ты мужчина А <Pie> мне Задкнись Задкнись Диск или патронский диск? что там? Я Вертолет ты номер один. Что У нас же нож торчит, Там дальше еще жизнь. Ну, Я убью тебя безумный. А ведь ты был солдат. In the blink of an eye, I was trapped in Iran. This wound would have killed me. But now you dangle on the edge of life and death. Ah! the to take me to hospital. Deciding Тише Я же что до сих пор вишу с дисковом блоке. Как тебе такое решение? Вертолет. Бежать еще что ли надо? Ну серьезно? Я не уж шанс. диск. А вот диск. У нас. Он такой разлеп, что мужик. Да тише ты, мистер Видишь? Так ты ж уже прилетел. Ну, в смысле, не Что ты хочешь? Ну, a chance here. Get the rest of the research and come with us. I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself. But why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid. You need the cure. Come, it's here coming. in the city somewhere. And I as long this... as it is, you won't try to pull any ministry style bullshit. Ura. Pray why you even give a fuck what happens to these people. You don't belong here. This is just a job for you. Nice. No, not anymore it's not. Я сижу с вами, когда сам изучу. Найс. Вот. Вс ⁇ Крайн? Крайн, you hear me? It's Camden. Я, hear plural还是... you. Он, ему нож вонзили в руку, за ним угнались толпы зомби, Всё, чуть да, не да. убили. И он такой спокойно. Да, док Кэмптон, че, как дела? Да, <laughs> нормально. Радость с привкусом. Радость с Горечь. Прикусом... Hey, we'll Красиво! Ай, ай, ай, ай, ай, еще что? Поздравляем, вы, да, отдали первой сей, ай, компания. ай, ай, ай, особая награда? проверьте свой тайник, у нас. Радость с привкусом горечи. Павель Марчевка, Павель Заводный, Адриан Севский. А, поляки же разрабатывали игру, вот что везде польские флаги. Вот вы не доперли. Игрой в лодос покидает сеанс. Nice.